Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Иван. я буду играть в такую группу под названием Южный парк. Да. В общем, в прошлой части я то о том, как я перебил кучку эльфов. Вот. Без съемки Майк побегал, Майк разобрался, что то надо было делать. А, в общем, мне сказали найти трех самых лучших воинов. Вот. Я ищу трех лучших воинов. Вот, да. Побежали. Майк побегал тут. Ну, в общем, так ничего не пропустил. А, тут есть такие фигни типа м, тими телепортер, тими телеп-блин, тими телепортер. Ну короче он телепорти- отвозит нас. Вот. А, сейчас короче вернусь обратно и телепорти- телепорту Вот. Мне еще сказали типа мол, вот, а, канал он зашел и он мне говорит, найди мне iPad. Я ему нашел, все нормально. Так, а сейчас. Идем вот куда-нибудь сюда. Мне сказали прийти в школу, чтобы найти. А нет, в школе школа закрыта. Нам сказали типа а, нужно купить шмотки какие-то специальные, чтобы. Сказали типа вот где-то вот здесь вот школа. Вот стикер. Короче сказали мне вот здесь купить этот. А, и прям сейчас я иду вон туда. То есть не нужно вот так пойти и он туда. Бежали, побежали, побежали. Бежали. Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. И туда побежали. И это еще не можешь? Давай, что ли, иди. Стоп, в смысле? Вот так повернуть не может. Что с говняск? Да, серьезно. Мой глуповатый придумано, что не может туда пройти, блин. Бедно. А слушайте, тому можно сюда, в принципе, сюда перейти. и понимаю, зачем это. А, это вниз, типа того. Ч ⁇ то не проходит, придурок? Ладно, в общем. Короче, идем сюда. Ну, все, понятно. И идем вот сюда. В магазине мне сказали... В... Мне сказали прийти в какой-то магазин, чтобы купить этот... Вещи купить, чтобы это в год меня приняли к ним. Меня в школу не пускают. Сейчас купим вещи. По-моему, вот здесь надо их купить. Нет, не то это. Какая-то выпивалова. Искали, как сказали, типа магазин. Надо прийти. Ты кто такой, партишка? Ложи, кажется, я его опять не Че, я ничего понимаю ну ладно не нужно тем джимби было... ганс может это оружие ганс вроде оружие вроде бы да это оружие теперь же не видел вот оружие нифига себе я... ну, ладно ничего не надо ничего мне тебе не надо ладно не нужно найти магазин а слушайте-ка короче На чем все что-то купить надо что-то нужно купить что нужно купить и мне друг мой один сказал типа нужно купить противогаз А для чего купить я вот не знаю противогаз купить он мне сказал что нужно будет идти к какому-то Нигеру, и те там охранник будет в, в рожу перцом баллончиком кидать даже мне понадобится противогаз окей окей окей окей окей инвентарь так наморник противогаз закрыть Все, отлично я против. нет не хочу Тиме. Побежали к этому негеру. Негеру. Что? Побежали. Побежали, побежали, побежали. Вот, мы прибыли. По-моему, вот дом богатенький такой. Чтобы хоть будет драка. Нифига сколько у тебя жизней, говнюк? Бушуй. А там еще надо было нажимать? Ты говнюк. Мочи. Блин. Больно ты сильный. Ой, не туда. Молтом тебя греем. Говнюк. О, на. Пополви. Так тебе нужно зелье. нет, это какашку пока у него кинем. Тыснота. Все. Норм. мало сносишь что-то мало сносишь ну ладно а ну в общем тошнит это уже хорошо так давай да что ты мало как сносишь ч ты обалдел ну ладно сейчас его. Тебя... Почти завалил. И луком тебя. Все. Нет? Что? У тебя точно тебе капец. Всё, минус. Вставай, щенок. Дубинка мордобоя. Мордобоя. А инвентарь. Давай используем. А что у нас сильнее? Нет, си... ну в принципе. Вот это да, сильнее. Дубинка мордобоя. Найти лучше будем мочить всех морда боя. дубинка мордобоя. Дубинка мордобоя. А завербуй Токена. Токена. тоже то богатенький. Вы что? И у богатенького да Язык изобретается. Гитара какая-то, деньги кубок и как и ааа ч у меня язык так развлетается -мо ашмд погнали а, чин покемон по кэшброн фпал бери ты что ли чин покемон погнали а да Ждем. Нифига себе. А, то есть ничего надо сейчас делать? Зави лучших. Задание. Найди. Найди твиков в кофейне. Братья твику, не может присниться в твоей игре. А, ну ясно. Я же тебя изобью, придурочный. Опять я избить что надо будет? А, нет-нет-нет. Нет-нет-нет, можно вон там пройти, Все вижу. То есть и последний нам остался, нужно найти вот тот вот вот, вот, вот, вот, вот, вот этого вот, вот этого чувачка. А, твика. Погнали. К твику. Тиме. Пока что побежали. Ну, все уже почти все флажки быстро перемешения. Не буду рассудить, войнчик. А, по сюда. Да, вот сюда. Wi-Fi. Wi-Fi. -фай. Нет, Wi-Fi. Молчу, ничего не говорю. Так. смысле не выйдет а, горячий кофе то что мне нужно сделать а, горячий кофе иди домой Кенни спроси его маму доставь ксерья для гербрббр чего там так а куда вот вот Ох ты как вы живете хорошо ну ничего страшного ладно это на ней в принципе все равно побежали побежали побежали побежали Ну ладно, это не нужно, это все сброд, сброд, не сброд, который нам вообще не нужен. О, тими-тими. Так, тими. так, так, так, так, так, так. Ну сейчас нужно вот туда бежать. Все понятно. Ты кто? Банда. Нам еще не надо, нам нужно а, только оружие на ремнях его Ладно, ничего мне тут тебе не надо, вонючка. Я пшил, никакой ты не вонючка, такой же пацан, тебя уважаю. Опять эти ельфа. Так, нет, так ним не, никак не пройти. Как не к этой пройти? Пили у вписали. Куда я вошел? Не знаю, куда вошел. Ты кто? Мазохист? Ничего ну, мне тебе не надо мазохисты? Взять Нет, это все попозже, попозже, все попозже. Сначала мне нужно найти трех чувачков так давайте думать как сюда пройти а, если я пойду прямо в принципе можно так и потом уже вот так ну все это легко все легко все легко да да да можно так пройти стоп да можно так пройти отлично да пом да все отлично все мы почти подошли все, мы подошли. А, вот Тими. Тим факт, интересно, что-нибудь есть. Я вс закрыто. Ну ладно, бог с ним. А. А, это для мой нефтевой домик. А. С милыми людьми. С милыми людьми. А где меня с милыми людьми? Так, ох ты! Знаете, на ну этом я заканчиваю. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Всем удачи. Всем пока. Да. все.